Всем привет, с вами Мишаня и канал Куда Сходить в СПБ. Сегодня прогуливаясь по городу в поисках нового интересного места для сумки, я наткнулся на очень классный бор колодец, и там находится дом Бака. Видео, конечно, получится маленьким, но вы просто обязаны увидеть этот дом. Поехали! Наш домик находится на Кирочной 24, и добираться мы будем от станции метро Чернышевская.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 Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео И на вопрос, куда сходить в СПБ, я отвечу Дом Бака С вами был Мишаня, пока-пока